Многие пациенты спрашивают, безопасно ли избеливание зубов с помощью системы Zoom. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео я расскажу все самое важное об отбеливании зубов. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, информация будет для вас полезной. Отбеливание зубов – это изменение цвета с помощью высококачественно-профессиональных отбеливающих средств на основе перекиси водорода. Какие же есть показания к отбеливанию зубов? Это изменения в цвете за счет накопления пигментов на поверхности зуба, а также эти пигменты могут накапливаться не только на поверхности, но и внутри ткани Зуба. Накапливание пигмента происходит за счет а, употребления пищи. Также изменение цвета зуба может происходить за счет травмы после эндодонтического лечения. Также изменение а, цвета зуба происходит а, в течение всей жизни и в пожилом возрасте цвет зубов у нас меняется, становится более темным либо желтым. Но вообще на самом деле медицинских показаний к отбеливанию зубов не существует. Самое главное показание к отбеливанию ⁇ это желание пациента иметь здоровые, красивые, белые зубы. Что мы можем предложить пациенту перед процедурой отбеливания? Самое первое и необходимое перед отбеливанием ⁇ это нужно провести профессиональную гигиену полости рта. Нужно снять на зубные минерализованные отложения пигментированный мягкий налет, чтобы получить более качественный результат отбеливания. До процедуры отбеливания мы осматриваем пациента, проводим тщательный анализ состояния полости рта, зубов, дестин, выявляем наличие патологий, после этого уже проводим процедуру отбеливания. Какие же методики отбеливания доступны в нашем Альфа-центре здоровья? Кабинетные также его называют офисное отбеливание а, и домашнее отбеливание. Методы отбеливания мы подбираем индивидуально для каждого пациента. Все методы кабинетного отбеливания имеют один и тот же принцип – на зубке наносится отбеливающий гель и активируется с помощью аппарата. Например, отбеливание Zoom – техника отбеливания происходит с помощью трехкратного нанесения геля на поверхности зубов. Этот гель активируется лампой при помощи ультрафиолетового света. Многие пациенты а, спрашивают, безопасность Безопасно ли отбеливание зубов с помощью системы ЗУМ? Современные системы отбеливания, в том числе и ЗУМ, проходят тщательно клинические и лабораторные исследования. При соблюдении всех правил процедура отбеливания ЗУМ безопасна и не повреждает ткани зубов. Во время процедуры отбеливания пациенту наносит на зубки отбеливающий гель и активируют лампой в течение 20 минут. Эти интервалы Оббеливание проводится около 3-4 раз. У меня была пациентка, которая очень боялась заходить в кабинет стоматолога. Когда мы ее вызывали, она представлялась совершенно другим человеком и отказывалась на перекор садиться в кресло. Мы нашли с ассистентом к ней подход, у нас есть очаровательный медведь Тедди. Несмотря на то, что а, это мягкая игрушка это взрослый человек, а она доверилась, расслабилась и полечила свои зубки. После окончания процедуры врач-стоматолог наносит реминилизующий гель. Это гель, который наполняет наши зубки минералами и тем самым снижает чувствительность после отбеливания. Что нужно делать пациенту после процедуры отбеливания? В первую очередь это соблюдение гигиены полости рта, ежедневный уход, также профессиональная гигиена у врача-стоматолога два раза в год. После процедуры отбеливания необходимо соблюдать белую диету, необходимо исключить пищевые продукты, которые окрашивают наши зубки. Это красное вино, это чай-кофе, это соусы. Для того, чтобы сохранить результат после отбеливания, в первую неделю необходимо поменьше курить. Помимо кабинетного отбеливания существует еще также домашнее отбеливание. Перед ним изготавливаются индивидуальные капы, в которые наносятся гель пациентам и одеваются на зуб. При соблюдении всех правил и кабинетное отбеливание и домашнее отбеливание дадут нам видимые результаты, хороший результат. Но при выборе метода отбеливания необходимо проконсультироваться с вашим лечащим. В Альфа-центре здоровья накоплен большой опыт проведения процедуры отбеливания зубов. Если вы тоже хотите получить белоснежную улыбку, пожалуйста, приходите к нам. Пожалуйста, помните, что улыбка – это не только красиво, но также это путь в вашу новую, более счастливую жизнь. Чтобы записаться на консультацию, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.